В тебе так много солнечного света, Уютного тепла и красоты. Все от того, что щедрым поздним летом В медовом августе на свет явилась ты. Пусть будет жизнь богатым дивным полем, Дающим превосходный урожай. Любви, добра всегда пусть будет вдоволь. А радость в сердце льется через край. В душе пусть никогда не приживутся Отчаяние с грустью и хандра. Пускай глаза сияют и смеются, Пусть завтра будет лучше, чем вчера. С днем рождения!